Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". Сегодня на обзоре кран называется Киди. Данный кран работает уже достаточно давно и очень популярен в интернете. Вот уже работает полгода. За последний месяц 788 тысяч посещают данный кран. И в этом видео я вам сейчас покажу, как здесь зарабатывают и как можно здесь еще быстро заработать монеты. Здесь вот есть задача. На данный момент у меня показывается только одна задача. У вас, возможно, будет здесь больше задач. И здесь вот написано перейти на вот эту страничку Facebook. И как я понимаю, нужно подписаться на данный профиль сделать скриншот, загрузить вот на этот сайт и сюда вставить ссылку. Вот я перешел на этот сайт, сделал скриншот, загрузил. Вот у меня получилась вот такая ссылка. Вот эта страничка. Я подписался на нее. И давайте вставлю. Возможно все я сделал правильно и мне одну зачислить получается 4 миллиона коинов также здесь есть другой способ заработка это просматривание веб-сайтов на данный момент их здесь 13 10 секунд смотрим и получаем получается 30 300 тысяч коинов ну и так далее и вот здесь пишется вся сумма которую нам дадут когда мы вот это вот все просмотрим также есть вот... в открытом окне просматриваем это видео реклама я так понимаю 30 секунд смотрим ну, здесь уже заработки намного больше как и на каждых кранах есть здесь вот шортлинки за шортлинки больше всего платится и здесь на этом кране нет минимальной выплаты на вывод денег данный кран платит на крипто кошелек в у кого нету еще данного кошелька ссылка на видео как зарегистрироваться будет в описании, также здесь есть квиз это нам нужно разгадать за определенное количество времени решить арифметическую задачу нажать клейм либо же мы Выиграем, либо же проиграем. Вот такой вот квиз есть. И есть еще, чем больше мы здесь зарабатываем на данном кране. Разгадываем. Вот 10 сборов сделали, получили плюсом вот такое количество коинов. Вот 5 сборов сделали, 10 сборов. Ну и так далее. Здесь очень много разных заработков. Также есть здесь вот офферволы, опросы, так сказать. Переходим, вот нажимаем Claim Now и проходим опрос. И за опросы также платятся денежки. Ну, Мне ни разу не удавалось пройти никакой опрос. Вот, ни разу не было, может я не в той стране нахожусь. Пишите свои комментарии, кто хотя бы когда-нибудь на каком-либо кране проходил данные опросы. И еще вам хочу порекомендовать CoinMarketCap, кто им еще не пользуется, ссылку я оставлю в описании, зарегистрируйтесь. И заходите сюда ежедневно, собирайте данные кристалла. Когда появится вот какая-либо классная здесь NFT-шка, у вас уже здесь будет определенное количество кристаллов, и вы можете купить это все без вложений, далее эту NFT-шку можно будет продать и заработать определенное количество денег без вложений. Есть здесь еще стейкинг, но ну, здесь депозиты, конечно, огромезные на данном кране. Давайте перейдем на главную. На балансе вот у меня получается 528 миллионов данных коинов. И давайте их выведем. Также всем вам рекомендую для себя сделать список вот таких вот кранов, которые долго работают. Там насобирать их 5, 10, 15 таких кронов. И, например, когда будет какой-то там инвестиционный проект, в котором вы уверены, что он будет работать там 4 месяца, 5 месяцев, полгода, перейти вот на вот такие вот краны, на каждый из них пополнить, к примеру, там, по 10 тронов и заказать на них рекламу. Так как реклама здесь очень дешевая, а эту рекламу просматривают реально живые люди. И с этой рекламы вы пригласите себе партнеров, они будут делать депозиты, а вы будете снимать партнерское вознаграждение, И таким образом вы построите команду себе. Вот я, к примеру, вот эти деньги могу сейчас не выводить, а обменять их на депозитный счет и заказать рекламу. Ну, я потом это все сделаю, давайте проверим. Данный экран на платежеспособность. Где у нас здесь кнопочка вывод. Вот лиздеров нажимаю. И здесь я могу вывести биткоин, трон, дагекоин, салана, шиба и лайткоин. Буду выводить все в тронах. По данному курсу это получается 2 и 3 TRX. Нажимаю кнопочку вывести. Итак, good job. Окей. Okay. Перехожу на крипто кошелек криптокошелек FaucetPay. Обновляем здесь страничку. И смотрим. вот Киди кран. Все норм. Все платится. Два трона у меня уже на счету. Вот такой, друзья, кранчик. Кому он интересен, ссылка в описании. Всем вам желаю больших заработков, всем хорошего настроения и всем пока.